Глубок уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Хочу пару слов сказать о выборе темы этого доклада. Тема количественной оценки, она не нова. Например, да, лаборатория Борского Алексея Васильевича активно занимается оценкой фиброзных изменений, жирового гипотоза у различных групп пациентов. Но мы стараемся сейчас смотреть по другим углом на диффузные изменения, именно в контексте врача-онколога, именно в онкологической практике. Вот. Конечно же, функции печени все для всех все знают, и благодаря развивающейся медицине, а медицина не стоит на месте, врач-рентгенолог, врач-ультразвуковой диагноз должен дать данные врачу-онкологу, кроме локализации очага, какой очаг, мы должны еще рассказать немного больше информации о наличии каких-то более выраженных поражений, которые могут как-то влиять на тактику ведения, лечения пациента. На данном слайде представлены стадии диффузных изменений печени. Все знают, да, что это хронические вирусные гепатиты влияют на печень, алкогольный гепатит, но также и метаболический синдром, другие факторы риска влияют на печень и развивается диффузный жировой гепатоз. В конечном итоге все диффузные изменения приводят к циррозу печени и у ряда пациентов к гепатоцеллюлярной карциномии. Зачем же онкологу нужно знать о наличии именно диффузных изменений в печени? Сразу хочу сказать, что в своей презентации не будем говорить про вирусные гепатиты. Это тема отдельных лекций. Здесь будет немножко а, дан аспект упор на другую а, патологию. Соответственно, первое, а, почему мы можем думать о том, что есть какие-то изменения, это лекарственное повреждение печени именно у онкологических пациентов. Это довольно актуальная тема, потому что лекарственные поражения печени – это около 10% всех побочных реакций. В Российской Федерации острые повреждения печени, заканчивающиеся иногда фатально, регистрируются у 2,7% случаев госпитализированных больных. Это довольно большая цифра и до 40 тысяч смертей в год обусловлено именно лекарственным поражением. Лекарства могут быть причиной как хронического поражения печени с дальнейшим формированием а фиброза с исходом в цирроз. Выделяется несколько типов нежелательных реакций при приеме лекарственных препаратов в контексте химиотерапии, а самыми интересными являются три последних типа. Это непредсказуемые дозы независимые, это реакции, связанные с длительной терапией и отсроченные эффекты лекарственных препаратов. По поводу химиотерапии нужно обратить особое внимание на то, что ранее существующие заболевания печени, либо генетическая чувствительность, либо метастазы в печени могут влиять на фоне на развитие диффузных изменений в печени на фоне химиотерапии. Повреждение также может быть как обратимым, так и необратимым. Это влияет, на это влияет очень множество факторов как пациента, так и химиотерапевтических препаратов. Во время длительного лечения, конечно же, Требуется тщательная оценка функций печени. Также химиопрепараты вызывают непосредственную гепатоксичность и усиливают уже существующие изменения. Еще раз про а, механизмы развития. Могут прямые, а быть, которые воздействуют сразу на гепатоциты, могут косвенные через изменение кровотока в печени. А нас в этой схеме больше всего интересует идиосинкразия, потому что она больше всего присутствует у пациентов на фоне химиотерапии. Э, на фоне химиотерапии. По степени тяжести выделяют 4 степени тяжести от легкой до фатальной. В зависимости от этого есть определенные критерии, основанные больше на лабораторных данных при повышении различных печеночных ферментов печени. На данном слайде представлены препараты. Вы видите, какое огромное количество химиотерапевтических препаратов может влиять на печень, на изменение лабораторных показателей. Соответственно, эта тема достаточно актуальна в контексте онкологии. Выделяет несколько форм повреждения. Гепатоцеллюлярный, холестатический, смешанный, сосудистый. Это синдром синусоидальной обструкции. Выделяет лекарственно-индуцированный стеатоз и гранолеуматозный тип. Отдельно хотелось бы отметить, что в литературе описаны данные как стеатогепатит, связанный с проведением химиотерапии. Это отделя... выделяется отдельная градация под эту патологию. Пару слов о патогенезии. Под действием химиотерапевтических препаратов происходит ингибирование бета-откислений в митохондриях, выделяются активные формы кислородов, и, конечно же, под действием перекисного окисления липидов происходит либо химиассоциированный стеатогепатит, либо активация звездчатых клеток с воспалением, фиброзом. И гибель клеток. Конечно же, на все эти процессы влияют еще факторы, помимо химиотерапии. Это онкоанамнез в виде метастазов, как уже было сказано ранее. Также множество зависит от пациентов. Есть ли метаболический синдром, принимает ли пациент алкоголь в каких-то гептотоксичных дозах, хронические заболевания печени, либо ранее предшествующие химиотерапия. Пару слов о наиболее о известных препаратах, которые влияют на развитие жирового гепатоза, с последствием стеатогепатит. А вообще первое поражение печени, в принципе лекарственное поражение печени, было описано не так давно, в 1950-х годах, на основании клинических данных. Жировой гепатоз э, только развивается, это тема активно. Вот, э, наиболее исследуемый этот томоксифен. У 40 пациентов может развиваться э, стеатогепатит. И след, среднее время от э, время начала стеатоза, когда мы видим нормальную печень, и печени с э, накоплением липидов составляет 22 месяца. По данным литературы. Второй наиболее часто используемый препарат, 5 урацил приводит к возникновению стеатоза от 30 до 47% пациентов. Также очень часто используется ринтыкан В 20% случаев вызывает стеатогепатит. Ну, и метатриксат, у него кумулятивный эффект, наблюдается достаточно часто повышение трансаминаз. Второе, зачем нам нужно знать про диффузные изменения печени? Это предоперационная подготовка пациентам перед различными манипуляциями на печени в виде гемогепатэктомии в зависимости от наличия метастазов, локализации метастазов. О функциональных резервах печени было известно еще в Древней Греции, когда уже у Прометея описывали, что печень за ночь вырастала, и ворон прилетал и клевал каждое, каждое утро печень. Соответственно, задачи как врачей-диагностов перед хирургами стоит четыре задачи. Три задачи. Четвертая уже от колоков. Первая задача – это определение функционального резерва. В ряде случаев может, конечно же, от этого изменяться тактика лечения. Прогнозирование предотвращения постоперационных осложнений и оценка регенераторного потенциала. Функциональный резерв печени. По данным литературы существует два мнения – Остаточный объем паренхимы должен оставляться 20%, если это нормальная паренхима, 30%, то есть если есть какие-то изменения диффузные. Другой ряд авторов утверждает, что 25% печени должно оставляться, если нормально функционирующая паренхима. Но хотелось бы особое внимание уделить тому, что остаточный объем остатка не эквивалентен адекватной функции печени. А на данном слайде представлены основные цифры по регенерации печени. Тут это в нормальной печени. Через 10-12 дней может увеличиваться объем оставшегося паренхемы вдвое. То есть очень активно идет процесс клеточной пролиферации. И пострезекционная регенерации включает в себя две стадии – это пролиферация и клеточная гипертрофия. Очень много факторов, которые могут изменять этот процесс, снижать пролиферацию, потому что для активного клеточного роста нам нужен, нужна энергия, энергии нет, соответственно, в связи с наличием диффузных изменений нет энергии, нет особо роста печени. И а, если есть какое-то наличие диффузных изменений в печени, неправильно интерпретирован функциональный резерв, то очень высокий риск послеоперационных осложнений и в виде смертности до 75 ну, особенности регенерации, что а, до 40 восстановительные процессы идут медленно, потому что у нас маленький объем печени удален. Если одномоментно большая резекция а, Быстрое возобновление массы, но если более 80%, наоборот, снижается регенераторный процесс за счет отсутствия нужного энергетического потенциала. По данным литературы, не так много источников пока по этому вопросу. Есть данные, что чем больше циклов химиотерапии, конечно же, больше развиваются какие-то диффузные изменения в печени. И чем больше циклов химиотерапии, тем хуже восстановительный процесс. И протекает в печени. А по поводу методов оценки, конечно же, клинико-лабораторные методы и э, биохимические анализы крови, лабораторные данные должны стоять на первом месте. Всегда перед э, химиотерапией, определен, перед определенными блоками анализируются э, и жалобы, и осмотр проводятся, и в обязательном порядке основные биохимические э, показатели крови берутся. Но также есть и инструментальные, инвазив, неинвазивные, и в ряде случаев используются, конечно же, инвазивные методы. От ну, а теории можно перейти к практике. Конечно же, должна быть тесная связь между врачом ультразвуковой диагностики и врачом-онкологом. Мы должны помогать пациенту, должны работать в одной команде, чтобы определить дальнейшее ведение, наблюдения пациента. В B режиме Конечно же, не так много мы можем сказать информации. Да, это первая линия в диагностике. И нам направляют пациентов с отделений на фоне лечения с повышением трансаминаз на 10%. И, конечно же, в Б режиме мы... Очень крайне редко можем сказать, что если есть какие-то изменения в виде, например, холестаза или веноклюзионной болезни. И, конечно же, пв режиму это субъективная оценка и низкая эффективность, как я сказала, при начальных каких-то изменений. Также разный оператор может говорить о том, есть ли изменения, нет изменений. Это, конечно же, затрудняет тактику дальнейшего наблюдения пациента. Раньше для оценка фиброза печени использовалась эластография и биопсия. Здесь не написано. Для стеатоза использовалась МРТ или биопсия. А воспалительный компонент определялся только по данным биопсии. Сейчас есть возможности в ультразвуковых аппаратах, которые оценивают как фиброз, так и стеатоз. И также новая функция воспалительных изменений можно оценить. В этом скажу немножко позднее. Соответственно, есть разные аппараты, разная графическая интерпретация данных по оценке изменений в печени. Ключевой момент, что мы можем видеть паренхиму печени, оценить сначала ее в B-режиме, потом при правильном визуальном окне мы можем оценить количественные значения, правильно оценить по различным показателям. Ну и дальше дать уже заключение врачам-онкологам о том, есть ли какие-то изменения или нет. Фиброзные изменения в печени давно уже исследуются, шкалы неинвазивная оценка фиброза коррелируют с метавир. У научной лаборатории Борского Алексея Васильевича есть таблицы по астометрии печени. Конечно же, они подходят не ко всем ультразвуковым аппаратам, нужно смотреть, разговаривать с аппликаторами, но это считается универсальной таблицей. Вторая методика, которая может оценивать диффузные изменения в печени, это, конечно же, определение индекса аттенуации, количественной оценки затухания, коэффициента затухания ультразвуковой волны. Высокая точность при минимальных изменениях, то есть если в б режиме мы не видим еще есть ли наличие жирового гипотоза по количественной оценке мы можем уже сказать, что да, данные изменения есть. Это количественный показатель, и здесь у меня приведена ниже статья, она новая, ноябрь 2022 года, в ней сравнивалась магнитно-резонансная томография фракции жира и количественная оценка по УЗИ, и точность коррелирует между собой. Новейшая методика и относительно пока мало изученная, это дисперсия сдвиговых волн, это оценка воспалительных изменений в печени. Так как печень это вязкоупругая среда, соответственно скорость двиговых волн может меняться и по, в зависимости от наличие вязкости ткани, наблюдается, от распространения сдвихов волн наблюдается дисперсия. То есть по цветовой кодировке и количественным данным мы можем косвенно судить о том, есть ли какие-то воспаления в печени или нет. Пару примеров клинических примеров из нашей практики оценки диффузных изменений. Первое наблюдение. Пациентка не тягой шинонанность пришла в рамках скрининга на ультразвуковое исследование. Не буду подробно останавливаться о критериях оценки визуально-жирового гепатоза по Б-режиму. Здесь представлена картинка, ну, которая наиболее часто... Оперируют врачи ультразвуковой диагностики, сравнение паренхем печени и коры почки. Есть, ну, здесь мы видим, что нет изменений, а по данным количественным мы можем, уже видим, что есть небольшой, небольшой жировой гепатоз. Пациентка была направлена к гастроэнтерологу для дальнейших исследований. Вторая пациентка – рак молочной железы и проходит химиотерапию. Пришла а, с проблемой жалобы на боль в правом подреберье, усиливающуюся после приема в пищи. По данным биохимического анализа крови, можно заметить, что есть небольшие, несущественные а, изменения, повышения АЛТ, АСТ, и у пациентки присутствует ожирение. Естественно, пришла с целью исключения острого процесса. По данным... А... По количественным данным можно заметить, что есть уже фиброзные изменения в печени, высокий индекс фиброза, есть стеатоз второй степени и есть первой степени воспалительные изменения. Также была направлена к лечащему врачу для выяснения дальнейших действий. Третья пациентка наблюдается по поводу рака молочной железы, проходит комплексную терапию томоксифеном. Нет, жалоб просто в динамике пришла на контрольное исследование и была выполнена, ей, мы видим, что в B-режиме не замечено никаких изменений в виде жирового гепатоза, была выполнена количественная оценка и присутствует первой степени фиброз и первой степени стеотоз. В следующем клиническом наблюдении пациентка после комплексного лечения, лучевой, на фоне гормонотерапии. Здесь у пациентки армазин гормонотерапия, которая по данному литературы армазин не влияет никак на изменение печени. соответственно По данным эластографии можно заметить фиброз первой степени количественными данными и индекс воспалительной активности равный первой степени. Последнее наблюдение. Пациентка получила лечение по поводу рака молочной железы. И также в анамнезе лимфома тоже было получено лечение в 2000 году. Также небольшие повышения есть только АЛТ, АСТ в норме, щелочная фосфотаза в норме. Вес не выходит за рамки нормального. И наблюдение в динамике. выполнено. Количественные ластографии, определение фиброза, жирового гипотоза, воспаления, и по данным, представленным на слайде, можно увидеть, что есть количественные данные по табличке, которые соответствуют наличию жирового гипотоза и первой степени воспалительной активности. Подводя итоги, хочу сказать, что данная методика довольно перспективная в оценке именно в онкологической практике нами сейчас только начинает использоваться пока. Это конечно же не инвазивность, отсутствует лучевой нагрузки. Также мы визуально видим печень, мы можем сравнить участки наиболее доступные количественным измерением на большой площади исследуемой. Мы в количественных значениях можем минимальные изменения найти и выявить. В ряде случаев данная методика может заменять инвазивные вмешательства. Ну и, конечно же на фоне наблюдения пациентов, на фоне химиотерапии при повышении, при показаниях к проведению данной методики. Важно помнить, что данная методика не является истиной в последней инстанции. Конечно же, она должна интерпретироваться как врачами ультразвуковой диагностики, так и врачами-клиницистами. Должен присутствовать индивидуальный подход к каждому пациенту с выяснением анамнеза, насколько это лекарственное поражение, может быть, есть какие-то другие факторы риска. И это только часть эластографии, только часть принятия решения, все должно обсуждаться на мультидисциплинарной комиссии несколькими врачами. Спасибо за внимание.